Чтоб, не страдая ни о ком, Себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас, У вас была тоска в глазах усталых, Что я пред вами напоказ Себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму